Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. Ректоры КФУ наградили за вклад в развитие юридической науки. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс представителей МИА «Россия сегодня». В КФУ состоялось открытие конференции, посвященной 90-летию основания университетской кафедры почвоведения. В Казани наградили лучших юристов за значительный вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан.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 В ходе мастер-класса речь шла о свободе слова, необходимых для работы, качествах и действиях журналистов в горячих точках. Подробности в следующем сюжете. 27 ноября в Шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс директора по коммуникациям и связям с общественностью Мир России сегодня Петра Петрова Ледовского и Радика Амирова, руководителя отдела национальных проектов Мир России сегодня. Россия сегодня ⁇ это действительно крупнейшее в России международное информационное агентство.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 и свои ленты в Фейсбуке. То есть все новости сыпятся туда. Поэтому для того, чтобы сыпались правильные новости, а не спутник сорти, да, товарищ цукерберг периодически вызывает в Конгресс и с ним, так сказать, вдумчиво беседуют. В ходе дискуссии также обсудили вопрос о роли государства в средствах массовой информации. Завершение мастер-класса гости дали напутствие присутствующим студентам. Диана Шилова, Леонард Универ Универньюз. В стенах КФУ состоялся круглый стол, темой обсуждения которого стали вопросы экологического характера Республики Татарстан. О ходе мероприятия наш следующий сюжет. В зале попечительского совета КФУ прошло публичное обсуждение правоприменительной практики управления Росприроднадзора по Республике Татарстан. В ходе мероприятия обсуждалась правоприменительная практика и механизм реализации тех норм, которые уже с 1 января 2019 года войдут в силу. Прежде всего это установление нормативов качестве окружающей среды и допустимого воздействия на среду при осуществлении хозяйственной деятельности. Основные изменения касаются крупных предприятий, которые функционируют на территории Республики Татарстан. С 2019 года существенно возрастает роль экологического образования руководителей хозяйствующих субъектов, имеющих объекты первой, второй и третьей категории, и экологических служб данных предприятий. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Илабужском институте КФУ обсудили подходы к изучению татарского языка. На базе института прошла научно-образовательная конференция «Татарский язык, литература и история. Прошлое, настоящее будущее». Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась 9-я Всероссийская научно-образовательная конференция Татарский язык, литература и история. Прошлое, настоящее, будущее. Основной темой конференции стала популяризация татарского языка, литературы и истории. Участие в конференции приняли обучающиеся школ, студенты среднеспециальных учебных заведений и вузов. Нынче у нас контингент чуть-чуть изменился. Раньше у нас было 9, 10, 11 классы, а в этом году уже мы прибавили 7, 9 класс. Ученики с удовольствием приехали выступают. В ходе конференции были затронуты такие вопросы, как изучение родного языка и татарской литературы, фольклоры, проблемы его изучения, изучение родного языка в условиях местного диалекта, а также и духовная культура татарского языка. По окончанию работы секции были определены победители и призеров каждой из них. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Бритиш Петролиум не ставит ограничений в том, сколько раз студенты и ученые могут претендовать на стипендии и гранты компании. Отбор претендентов осуществляется дважды в год, весной и осенью. Участвовать в конкурсе может каждый. Подробности смотрите в следующем сюжете. 26 ноября в Казанском федеральном университете прошло под знаменем British Петролиум». В первой половине дня представители одной из крупнейших нефтегазовой компании мира провели собеседование с претендентами на получение стипендии BP среди студентов бакалавриата и специалитета, а уже после обеда наградили победители аналогичной программы среди магистрантов и аспирантов. Также заслуженные награды получили лауреаты программы поддержки научно-исследовательских проектов. Диана Шила Валенардутьяров, Универньюз. Ученики Казанских школ выступили со своими докладами на школьной секции в рамках научной конференции ⁇ Актуальные проблемы современного почвоведения ⁇ О мероприятии расскажет в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современного почвоведения», посвященной 90-летию основанию университетской кафедры почвоведения. Дисциплины агрономического плана, агрохимического характера, они преподавались в нашем университете на протяжении длительного времени, хотя кафедры меняли свое название. То есть сначала это была кафедра сельского домоводства, потом это была кафедра агрономической химии, потом кафедра агрономии. И вот уже в 1928 году по и в инициативе Ивана Владимировича Тюрина была сформирована кафедра почвоведения. 27 ноября работа конференции продолжилась в школьной секции. Ребята представили свои научные работы в области экологии и почвоведения. На этой конференции я представил исследовательскую работу на тему определения экологической защищенности подземных вод с использованием геоинформационных методов, то есть это геоинформатика. В моей научной работе рассказывается о уровне защищенности грунтовых вод повсеместно на всей территории Республики Татарстан. Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Институт экологии и природопользования КФУ, а также Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Сегодня знаменательный день поскольку собралось много детей как из регионов Российской Федерации, это город Ворск, так и из районов Республики Татарстан. Дети выступали с докладами, очень достойно, очень приятно видеть детей думающих. И самое главное, что почвенное направление живет в Республике. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это были новости на Универтв. Всем до скорых встреч, пока!